20 ноября сделаем проект общественных предложений в адрес президента Республики Татарстан Руслана Геройча Минуканова. То есть мы должны их сформировать, обсудить на тематических плечах и направить за нашей подписью на имя президента нашей республики.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 И их надо забыть. Угу. Вот моя точка зрения тоже такая же, как мы вот, полностью с вами согласованы. Если QR-коды введут в обязательный порядку, пожалуйста, их не опускают на транспорт. Но зачем вам да, это заболеть?